Что ребята молодцы, хорошо все делают и с нами соглашаются. Поэтому, Но опять же, я стараюсь сделать так, чтобы уровень тех людей он все равно соответствовал, как бы, чтобы это не совсем лезть куда-то верхушку, а как-то стараться постепенно. Если нам где-то дают отпор и говорят почему, то мы не будем навязываться, мы лучше доработаем, может быть, подрастем еще и вернемся к этому вопросу. С точки зрения интервью абсолютно по-разному мы это делаем. Через людей, сами, кейсами своими, постоянно упаковываемся, постоянно делаем лучше. Сейчас идем к тому, чтобы стать номером один канал в мире, и тогда нам, нам еще больше откроются двери, когда не нужно людям по сто раз объяснять, чем мы да. делаем, или там, доказывать, что мы не, не носороги, вот, а просто сказать о том, что мы первые в мире, пожалуйста, можно с вами посотрудничать.